Хочется назвать тебя своей. По этой коже бродит волноходы. Ты многие превосходишь всех людей Своей душой космической породы. Я звездочет твоих бездомных глаз, Но мне не хватит силы телескопа Понять их глубину и в сотый раз признаться, Что ты редкая особа. С такими... Безопаснее молчать, на их орбите лучше не вращаться. Но хочется тебя своей назвать и больше никогда не расставаться.